Всем привет! Достали старые часы. Часы довольно большие. 1960 года. Выставили по уровню. Сейчас попробуем завести и проверить, в рабочем они состоянии или нет. Здесь заведенное, скорее всего, это бой. А это ход, ход часов. Ага. Это они бьют Через каждые Полчаса Когда половина бьет один раз Когда время бьют Столько, сколько часов Так вот, наверное хватит похоже работает так, сейчас снимем проверим как они бьют бой вот видно молоточки звук красивый Пахнут внутри, как ладаном в церкви. Похоже, работают. Как выглядят в закрытом состоянии? Восемнадцатое ноября тысяча девятьсот шестьдесятого года. Часам скоро будет шестьдесят один год.